В После новогодних праздников, первые рабочие дни, каждая третья пара приходит подавать документы о разводе. И самое интересное, что многие из этих пар даже не могут объяснить, почему так происходит. С вами Наталья Лисянская, и сегодня мы поговорим о том, как пережить новогодние праздники и не развестись. Бывает э, так, что мы в новогодние праздники первый раз за очень долгий период времени встречаемся с нашими партнерами и очень долго вместе проводим время. Как сделать так, чтобы это время прошло максимально э, комфортно для нас обоих? И какие причины э, приводят пары в ЗАГС для того, чтобы подать заявление о разводе? Сегодня мы поговорим о таких трех больших причинах, почему новогодние праздники это такие вот рискованные дни для семей. Итак, первая причина. Во-первых, все праздники начинаются с плана. И у мужа и у жены есть свое видение о том, как сделать праздник праздников. И очень часто эти сценарии не совпадают. Но если в паре нет традиции обсуждать а, видения и желания друг друга, то вот эти идеи, которые возникли в голове у мужа и в голове у жены, они просто не бывают озвученные, и люди не могут понять, вроде праздник начался, но все идет не так, как я хочу. Почему-то мой супруг или супруга не рады от того, что я ему сейчас причиняю счастье. И почему-то он делает меня счастливым не так, как я хотела. И праздники у нас проходят не так. И потом все заканчивается упреками о том, что вот была бы нормальной женой пирогов бы напекла, или вот был бы нормальным мужем, подарил бы мне э, именно такой подарок, как я хочу, или не а, спрашивал меня три месяца, ну что же мне подарить, сам бы знал. Чтобы меньше было таких упреков, я вам очень рекомендую, хотя бы за 2-3 недели до праздника, просто сесть и рассказать, уговорить друг с другом о том, как вы видите, как каждый из вас видит проведение этих новогодних праздников, но при этом здесь должно быть правило о том, что нет никакой критики, мы не упрекаем о том, что вот какой-то у тебя сценарий не совсем хороших новогодних праздников, мы просто выслушиваем друг друга, после этого ваша задача найти в этих сценариях точки соприкосновения. И не считайте основа новогоднего праздника, у вас хотя бы какая-то уже есть. После этого возьмите из ваших двоих сценариев, что можно объединить, и у вас уже получается нечто третье. И плюс ко всему подумайте о том, как этот сценарий, который у вас уже появляется, дополнить так, чтобы вы оба были счастливы период этих новогодних праздников. И не забудьте, пожалуйста, обсудить то, какие и кому подарки, на какую сумму вы планируете дарить, потому что это тоже моменты, из-за которых возникают очень часто скандалы и ссоры. Расскажите своему партнеру о том, что бы вы хотели получить в подарок. Если нужно, дайте ссылку на сайт, где это можно купить. Спросите, чего хочет ваш партнер. Пожалуйста, упростите друг другу праздник. И плюс ко всему это избавит вас от магазинной ругани и от длительных походов по магазинам в плане того, что вы мне купить там тому-то и тому-то человеку. Просто сделайте это немного проще, поговорите с друг другом. Следующий момент, почему очень часто пара ссорится, а потом подает документы на развод, это такой предгостевой скандал, когда э, мы ожидаем, что наш партнер поможет нам сделать салат, займется детьми и наналядит елку, а он об этом ничего не знает, или наоборот начинает заниматься какими-то своими делами и упрекает нас о том, что мы не успеваем. Этот гостевой скандал очень легко ликвидировать, если вы заранее разделите обязанности и не будете контролировать партнера, выполняют их или нет, а будете контролировать только себя, выполняю ли я свои обязанности и насколько хорошо я это делаю. Плюс ко всему, к приходу гостей важно готовиться заранее, чтобы не было у вас такого цветнота и не было ощущения, что я ничего не успеваю и мне никто не помогает, и я самый несчастный человек в мире, а тут еще и эти гости. Опять-таки упростите себе жизнь, поговорите и разделите обязанность. Третья проблема, почему партнеры ссорятся в новогодние праздники, это уже после гостевой скандал. Когда мы начинаем говорить с друг с другом о том, кто что сделал не так. Там ты курицу не вовремя подала, или ты не, прав, ты не так пошутил с Марией Ивановной, она обиделась. Или зачем то танцевал с кем-то. То есть вот эти моменты, когда мы после праздников начинаем проводить работу над ошибками, они ни к чему по большому счету, хорошим не приводит. Плюс ко всему, что делаем, то этому не совсем экологично по отношению друг к другу и ваших отношениях в целом. Если вы хотите обсудить какие-то моменты, которые вас ранили, пожалуйста, пользуйтесь я сообщением. Говорите о своих чувствах, о своих переживаниях в связи с той ситуацией, которая вам не понравилась. И предлагайте партнеру в следующем году избегать таких моментов, предлагая конкретный план, как это можно сделать. И, пожалуйста, выбирайте для этого разговора максимально подходящий момент. Учитесь слушать друг друга, учитесь слышать друг друга. И просто начинайте друг с другом говорить о том, что для вас на самом деле важно. И пусть новогодние праздники будут счастливыми праздниками вашей семьи. Пусть новогодние праздники будут традиционно счастливыми, а не традиционно праздниками, на которых вы ссоритесь. Пожалуйста, дайте себе счастье, создавайте счастливые отношения в вашей жизни. И пусть Новый год принесет вам много любви, принесет вам взаимопонимания. Пусть вы будете счастливы вместе. Я желаю вам счастья. С любовью, Наталья Лисянская.